Но это необычный дом и необычное наше обследование. Обычным человеческим глазом увидеть это невозможно. Я всех призываю сначала при покупке дома как бы обратиться к специалистам, чтобы не было таких проблем, как у нас. Поехали. Друзья, всем привет. В этом видео пойдет речь об обследовании частного дома. Но это необычный дом и необычное наше обследование. Необычность заключается в том, что этот дом в нынешнем состоянии фактически не пригоден для проживания. И заказчики, купив его, сейчас приостановили сделку, и в процессе юридических разбирательств а, хотят отказаться от этого дома. А, пойдемте, расскажу в подробностях, что и как. Поехали! Так этот дом выглядит снаружи. Здесь у нас гараж, участок земли и дом на нем. Два этажа внизу цоколь. В принципе, снаружи, если посмотреть дом, ну, в общем-то, по нему не скажешь, что он какой-то проблемный. Но не все так хорошо, как снаружи выглядит. Это сзади двор такой большой участок. Ну, на нем новые хозяева. Но надеемся хозяевами окончательно этого дома они, конечно, не станут. Еще пока ничего не делали. Купили его в начале зимы. Здесь на тепловизоре видно температура ну, близки к нулю, либо к отрицательному, в некоторых случаях даже. Естественно, обычным человеческим глазом видеть это невозможно. Здесь нету конденсата, потому что вообще, в принципе, влажность в доме достаточно низкая. На улице было где-то минус 27, сейчас чуть-чуть стало теплее, около минус 20, но таких углов на самом деле в доме много. Произвели предварительное тепловизионное обследование без аэродвери, заклеили все негерметичности, вентиляцию, которые нам для обследования не нужны. Установим аэродверь и будем уже под давлением смотреть, где у нас присутствуют негерметичности, которые как раз-таки пока предположительно и за счет них как раз-таки и происходят основные теплопотери в этом доме. Запустили аэродверь с помощью тепловизора. Еще раз обследуем все ограждающие конструкции. Выявим герметичности. Вот почему теплопотери не всегда видны, не всегда чувствуются. Вот сейчас второй этаж. Обследуем с помощью аэродвери. Вот такая у нас картинка. Теплопотери у нас через это окно, через монтажный шов не было. Сейчас, когда запустили аэродверь, четко видно, что монтажный шов... Но он точно не герметичен. То есть там у нас а, сейчас отрицательная температура, где-то минус 8, минус 9 градусов. И вот эти языки холодного воздуха четко говорят о том, что это фильтрационные теплопотери. То есть это холодный воздух проходит через монтажный шов. В обычном состоянии тепло выходило наружу. И, в принципе, эти дефекты, а, они ну, по сути не чувствовались. Но они были. А сейчас они четко видны на тепловизионных снимках, когда с помощью аэродвери мы заставили воздух через эту негерметичность заходить внутрь помещений. Вот здесь вот на двери тоже отчетливо видно. У нас вот это, ну, так сказать, выход на небольшой балкончик, тоже на втором этаже. Вот через эту дверь теплопотерь у нас не было. Сейчас отсюда опять же воздух начал сдувать внутрь минус 10, четко негерметичность. Ну, в принципе, не только здесь, а давайте посмотрим на окно, ну, такая же история. То есть теплопотерь до этого без двери этих не было. Альбина, надеемся, временный хозяин этого дома вкратце расскажет ситуацию, с которой она столкнулась. Наверное, с ней может столкнуться каждый, кто хочет купить особенно вторичный дом. Но сейчас, на самом деле, в практике абсолютно мы с тем, что даже новые дома, иногда люди, когда в них езжают, они уже изначально даже непригодны для жилья. Альбина, можете, пожалуйста, вкратце пояснить? 1 декабря 2020 года мы приобрели дом в село и глину. У нас вот в семье четверо дом двухэтажный. Каждый из детей выбрал себе отдельную комнату. Мы с мужем спали на первом этаже, дети на втором этаже. Ночью дети спустились к нам с тем вопросом: но ну, то, что ну, как, дети проснулись, сказали, что они замерзли. На следующий день, как бы второго числа, мы опять как бы переночевали тут, провели еще одну ночь, и потом уже поняли, что мы ошиблись как бы домом, потому что температура дома на втором этаже была ну, 15 градусов. Ну а вообще, то есть отопление было на максимуме, да? Отопление было на максимуме. Когда мы первый раз приходили, смотрели дом, это было 8 ноября, как бы на улице была плюсовая температура, естественно, в доме тоже было тепло, вот. Когда мы заехали в дом 1 декабря, на улице была минусовая температура, было, наверное, градусов 20. Вот. Угу. Естественно, что и температура дома, в доме понизилась. А вообще вы сейчас, насколько вот предварительно вы мне сказали, вы сейчас хотите все-таки расторгнуть договор, да, да, и хот... отказаться от этого дома? Мы хотим расторгнуть договор, хотим отказаться от дома, потому что даже у нас АГВ как бы вот стоит на максимальной температуре. А температура в доме не повышается. А вообще, то есть, ну, перед покупкой по какому принципу выбирали? Вообще не задумывались о том, что, может быть, э, ну, можно было как-то проверить это? Узнать. Мы не задумывались над этим, потому что мы с мужем всю жизнь прожили в двухкомнатной квартире и как бы никогда мы не строители с ним, и поэтому как-то вот так получилось, что не подумали, что есть так, такая экспертиза тепловизионная, что есть специалисты. Сейчас вот как бы я всем советую обращаться к специалистам при покупке дома. Угу. Что вот мы, конечно, обратились уже вот после. Ну... Да, то есть я, наверное, может быть, чуть от себя добавлю. На самом деле, конечно, при покупке дома лучше это заранее смотреть, то есть перед тем, как уплатили деньги, потому что, чтобы потом вот не сталкиваться и с юридическими какими-то моментами, суды и так далее, потому что это все намного затратнее. То есть, в принципе, на сегодняшний день оборудование и квалифицированные специалисты в совокупности позволяют все это выявить, до того, как заплачены деньги. Потому что на самом деле теплопотери еще связаны с тем, что э, ну, да, можно увеличить газ, можно увеличить э, то есть, да, э, подогрев помещения, но на самом деле теплопотери, э, если здесь вот, на самом деле, влажность очень низкая, это тоже на здоровье не очень хорошо отражается. Если поднять влажность в этом помещении, то те места, где холодные зоны, то есть мы в отчете это все укажем, в этих местах точно будет скапливаться конденсат и будут разрушаться строительные материалы. Поэтому, конечно же, эти места нужно устранять. Помимо, то есть, даже если здесь поменять систему отопления, опять же, такая ну, то есть это необходимо сделать для того, чтобы был конечный результат. 4 декабря мы также обратились сначала к специалисту. Тоже вот провел, у нас провел тепловизионную экспертизу, просто тепловизором, как бы не настолько углубленную, вот как сейчас. Вот. Угу. Ну, да, то есть э, оборудование различное используется, на самом деле. Но там тоже как бы было понятно, что нам с, эксперт сказал, что идет промерзание стен, что нужно утеплять фасады стен. Нужно утеплять фундамент, оттуда идут очень говорит, большие теплопотери и ваши ГРД работают работает как паровоз. Как бы, ну, вы, город отапливаете улицу. Ну, на самом деле, как показало обследование еще и с дверью через мансардный этаж, как правило, это, в принципе, наверное, в 99% случаев воздух выходит наружу, то есть по низу он заходит внутрь и через мансардный этаж выходит наружу. Но, в общем, Надеюсь, пожелаю вам, чтобы этот вопрос все-таки решился. Если уж вы решили, конечно, вернуть этот дом обратно, то чтобы это осуществилось, но вообще на самом деле, конечно, в принципе, теоретически можно любой дом привести в норму. То есть, да, весь вопрос о количестве затраченных денег. Я всех призываю сначала при покупке дома как бы обратиться к специалистам, чтобы вот... Чтобы не было таких проблем, как у нас, плачевных. Чтобы потом не ходить по судам, по инстанциям и доказывать свое, как бы, свои права. Mm -hmm. Ну Спасибо большое за то, что делили время. И, конечно же, целостная картинка формируется при отчета. То есть, когда мы, сидя уже в офисе, непосредственно готовим отчет для наших заказчиков, как и в данном случае. Когда составляем отчет, то на снимках... Очень э, четко видны те места теплопотерь, которые себя без аэродвери практически никак не проявляют. Если на, на, э, в предыдущем моменте я вам показал непосредственно на объекте, как э, видны теплопотери через окна, то здесь э, вот мы четко видим вот эти теплопотери через те места, где у нас э, присутствует негерметичность в стенах и крыши второго этажа. То есть это у нас мансардный этаж. И вот так вот себя показывают эти негерметичности когда у нас включена аэродверь то есть да мы их наглядно видим вот эти места а если же Аэродверь у нас выключена То вот этих теплопотерь Их на тепловизоре практически не видно Потому что у нас теплый воздух выходит наружу И фактически охлаждение Вот этих вот поверхностей не происходит А когда у нас Холодный воздух Начинает заходить внутрь Когда мы создаем разрежение внутри дома за счет, С помощью аэродвери То у нас эти области охлаждаются И мы с тепловизором без проблем фиксируем Вот здесь сейчас минимальная температура 3,6 градусов. А, то есть вот она, на самом деле температура будет понижаться, если аэродверь будет работать дольше То есть интенсивность, это зависит от интенсивности, с которой заходит холодный воздух внутрь И соответственно охлаждаться будет поверхность, если температура понижается Но в принципе нам необходимо зафиксировать, поэтому ждать каких-то экстремально низких температур здесь не имеет смысла То есть сейчас эти места все объективно, объективно выявлены вот. соответственно по этим снимкам можно сделать четкий вывод очень много негерметичности по второму этажу через который теплый воздух он просто вылетает через крышу через мансардный этаж а, на улицу то есть это источник максимальных теплопотерь в этом доме а, вообще часто сейчас уже приходится сталкиваться а, и нам предоставляют отчеты которые делают другие организации как данном случае да то есть за качество уже делали отчет но глядя на эти отчеты на самом деле а, выводы все чаще мы сталкиваемся что выводы неверны. Ну, я считаю, связано это с несколькими причинами. То есть, да, многие люди покупают тепловизоры и без каких-либо теоретических знаний делают обследование и рассказывают людям те или иные выводы. На самом деле, 99% людей они воспринимают эти выводы за чистую правду, потому что не понимают, о чем идет речь. На данном объекте мы подробно изучили отчет, который уже за деньги делали заказчицы. Там, ну, вообще в этом отчете стандартная ошибка тех людей, которые делают тепловизионно обследование всего лишь с одним тепловизором нету понимания движения воздуха то есть в отчете указано что есть промерзание по стенам да безусловно оно есть но основная проблема в этом доме заключается в том что весь теплый воздух то есть все тепло из дома выдувается за счет негерметичности в том числе по мансардному этажу поэтому к примеру наглядно видно то есть если даже заказчики по той или иной причине а, ну, либо там следующие жильцы какие-то, да то есть эти заказчики все-таки получат у них отказаться от этого дома будут производить какие-то ремонтные работы по этому э, зданию, если они будут производить работы только по утеплению фасада да, это даст результат, но на самом деле даст результат незначительный, а потратят на это люди, ну, точно не одну сотню тысяч рублей. Эти деньги будут потрачены не то, что впустую, но их КПД будет очень низкая Но ну, и вообще на самом деле чаще мы даже, наверное, но если в процентном соотношении сравнить, сколько мы обследуем здание, с какого нам с 2013 года, в большей степени чаще всего встречаются все-таки теплопотери, значительные за счет негерметичности, негерметичности ограждающих конструкций. И, конечно, я даже сейчас сам, анализирую свою работу, могу точно сказать, что с одним лишь тепловизором полностью объективно выявить всю картинку. Вот, ну, на данном объекте точно не получится. Но, ну, естественно, и соответствующие выводы тогда будут, если это не учитывать. Даже если тепловизионное обследование производить без аэродвери, то есть все равно это нужно понимать, как движется, куда движется воздух, для того, чтобы было понятно, что по первому этажу у нас вся негерметичность работает на приток, по второму на вытяжку. То есть, да? Эта картинка, она складывается даже в случае, если мы обследование делаем без аэродвери, но складывается исходя из нашего опыта и исходя из нашего понимания этих процессов. На самом деле мы обследуем разные дома, то есть этот дом стоимость со за слов заказчика 5 миллионов 250 тысяч рублей. Но также сталкиваемся, ну на самом деле стоимость может быть совершенно различна, исчисляться десятками миллионов рублей э, стоимость домов. Э, на самом деле такие дефекты присущи не только, то есть, ну, относительно недорогим домам, э, э, встречаются они повсеместно и везде, э, причем в дорогостоящих... Ну, то есть стоимость, когда домов больше, там отделка очень хорошая, то это не говорит о том, что там все сделано ну, правильно и нет никаких дефектов. Как правило, наоборот, устранение в более дорогостоящих домах, устранение дефектов стоит значительно дороже, потому что это нужно, нужно выкидывать дорогостоящие отделочные материалы, то есть сама переделка, то есть необходимо использовать там, более качественные опять же более дорогостоящие э, строительные материалы ограждающих конструкций э, то есть по сути ни один дом не э, не страхован, что если он там какой-то ну то есть дорогой да то есть то в нем не будет этих дефектов очень часто приводим аналоги с автомобилем что его нужно отвести в автосервис и проверить его техническое состояние то есть да, стоимость автомобиля нужно понимать то есть вычитать те расходы которые в ближайшее время придется понести по его эксплуатации с домом на самом деле совершенно все то же самое то есть, покупая дом за 5 10 там 30 миллионов рублей нужно просто понимать сколько он реально стоит сколько вам придется потратить на там либо ближайшую землю либо там в течение нескольких лет, на устранение тех дефек дефектов, которые, они есть, которые есть в этом доме, то есть правильно их выявить и понять, потому что иначе это будет неожиданным, э неожиданными затратами, которые, опять же, в нашей практике часто встречаются, которые люди вообще, в принципе, не могут потянуть, потому что ипотеки, потому что за отопление счета и так далее и тому подобное.